Всем привет, друзья и гости моего канала. Сегодня будет видео, посвященное нюансам, касаемо покупки моего автомобиля. Видео длинное, поэтому будьте добры, уделите мне 10 минут. Поверьте, информация действительно нужная и Я постарался его оформить таким образом, чтобы в нее вместились все подробности и максимально сжал ее. Эта информация будет полезна как бывалым автовладельцам, так и тем, кто только собирается покупать автомобиль. Уверен, что многие из вас когда-либо покупали или продавали автомобиль. В этом видео я расскажу о всех нюансах и хитростях, которые помогут вам подобрать автомобиль в хорошем состоянии, как технический, так и внешний. Итак, покупка автомобиля состоит из следующих этапов. Это проверка автомобиля по фотографиям в интернете, звонок продавцу, выезд на осмотр и проверка документов, осмотр кузова и салона автомобиля, осмотр подкапотного пространства, осмотр двигателя, коробки передач и подвески совершение сделки и, наконец-таки, оформление автомобиля в ГИБДД. Собственно, многим интересно, на что именно обращать внимание при осмотре авто. Давайте сразу перейдем к нюансам без дополнительных вступлений. Итак, первое – это осмотр автомобиля по фотографиям в объявлении. Пожалуй, основное, что вам нужно сделать, это удостовериться, что автомобиль действительно хорош. По хорошим фотографиям косвенно можно определить, в каком состоянии находится автомобиль. По фотографиям моторного отсека, кузова, салона, фарам и так далее можно определить, совпадает ли пробег с объявлением хоть как-то или нет. Смотрим также, что пишет продавец. Фразы типа на ходу, торг, сел, поехал, вложений не требуют. Это фразы, которыми преимущественно пользуются перекупщики. Такие фразы доверия не внушают. Внушает доверие. Большой длинный рассказ об автомобиле, что где ломалось, когда, что было сделано, где что нужно еще доделать. Вот такое вот объявление доверие внушает. Если в объявлении не менее 4-5 фотографий, они неплохого качества, объявление в принципе похоже на правду и вызывает кое-какое доверие, то добавляем его к себе в закладки. И ищем еще 5-10 э, похожих объявлений. Шаг второй: Звонок продавцу. Позвонив продавцу, нужно задать обязательно ряд вопросов э, по поводу автомобиля, которые в принципе покажут, стоит ли ехать на осмотр за данным автомобилем или нет. Какой пробег у вашего автомобиля? Комплектация? Есть ли косяки и крашеные элементы? Наличие сколов и коррозии? Были ли ДТП с автомобилем? Если у вас сервисная книжка, но это актуально для автомобилей, которые не старше 5 лет? По какой причине продаете автомобиль? И самый главный вопрос это, вписаны ли вы в ПТС. Итак, какие же могут быть ответы? Настоящий хозяин по поводу пробега ответит, что он такой-то такой. Перекупщик же начнет мешкаться, потому что, скорее всего, у него это не единственный автомобиль, а их несколько, и они постоянно меняются, и запомнить пробег на каждой машине просто нереально. Или же он просто вас отправит к объявлению, скажет, ну я типа в объявлении же указал, зачем спрашивать-то? По поводу комплектации та же фигня. Владелец расскажет обо всех фишках автомобиля. Там есть подогрев стекол, прикуритель в багажнике, ну и так далее. Перекупщик же сто процентов машину не изучал. Он о ней расскажет или в общих чертах, или фигню всякую начнет рассказывать, как обычно это бывает. На вопрос, есть ли крашеные элементы, владелец, скорее всего, ответит более-менее правдиво и честно. Что, когда красилось, где, зачем, почему. Перекуп же, с целью продать машину на лоха и подороже, ответит, что машина в родной краске, ну или красился там бампер и то, то что зацепили, царапина была. Сервисная книжка, если имеется, то в принципе автомобиль можно дальше рассматривать к покупке. У перекупов чаще всего эта сервисная книжка теряется. Но опять же повторюсь, это актуально только для автомобилей не старше 3-5 лет. Причина продажи играет главную роль при покупке автомобиля вами. Ведь причина «купил новое авто» считается вполне нормальной. А вот причина «нет денег на содержание авто» или «нужно погасить кредит или ипотеку» уже заставит насторожиться. Если человек живет в долгах и у него много обязательств, то вряд ли у него есть средства на грамотное обслуживание своего автомобиля. И самый неприятный вопрос для перекупа – это «Вы вписаны в ПТС?» Ведь он может ответить, что это машина брата, тети, дяди, свата, кума, друг попросил продать, еще что-либо, Неважно. Потребуйте явки хозяина на место осмотра, и если его не будет, то разворачивайтесь и уходите, осматривайте другой автомобиль, здесь вам больше делать нечего. В общем, вы поняли, какие вопросы нужно задавать продавцу автомобиля. Не лишним будет спросить у владельца фотографию ПТС и СТС и проверить его по базам. Если автомобиль чист, езжайте на осмотр. Одна проверка стоит в районе 150 рублей, в любом случае она даст вам понять, что из 10 автомобилей, там 3-4 только годны к осмотру. Она вам сэкономит и время, и средства на бензин. Если продавец под любым предлогом отказывается присылать документы, отказывайтесь. Это может быть мошенник. Шаг 3. Выезд на осмотр и проверка документов. Первое, что нужно сделать, это проверить ВИН-номера на кузове автомобиля, в ПТС и СТС. Также нужно проверить номер двигателя. Если где-то есть несовпадение или есть повреждения коррозии или чем-то еще, лучше разворачивайтесь, это не ваш автомобиль. Даже если цена привлекательная и состояние автомобиля, как у нового авто, не связывайтесь, берите и уезжайте. Из-за этого у вас могут быть проблемы с постановкой на учет, суды, изъятия и экспертизы, вот я думаю, это вам точно не нужно. Шаг четвертый. Осмотр кузова и салона. Советую купить или попросить у друзей, у, там, у знакомых, у хотя бы какой-нибудь китайский толщиномер который поможет подтвердить или опровергнуть слова по поводу окрашенных или не некрашенных элементов. Косвенный признак, который даст понять, что автомобиль красился, это сорванные грани болтов на различных частях и элементах машины. Также, скорее всего, будут неровные зазоры между дверями, кузовом, там, крыльями. Крайне рекомендую снять резинки и посмотреть наличие точной сварки. Какая сварка используется на заводе. Отсутствие такой сварки может быть признаком срезанной крыши. Где именно режется крыша, я вот здесь вот покажу сейчас. Смотрите сюда очень внимательно. Мутные фары выдадут большой пробег. Они, в принципе, начинают мутнеть после пробега где-то 150-200 тысяч километров. Но если фары стоят новые, а пробег 100 тысяч, то это уже повод задуматься. Возможно, было ДТП. Также скрученный пробег можно, в принципе, определить по степени износа руля, ручки КПП, различных кнопок, сетений, педалей. Различия между пробегами 100, 200, 300 тысяч по салону в принципе определить можно главное обращать внимание на мелочи можно потыкать толщиномером 2-3 раза каждую из деталей он мало у кого есть, но все-таки рекомендую его где-нибудь достать и взять на осмотр ибо каждая скрытая а, крашеная деталь поможет добиться скидки 2-10 тысяч рублей что будет в принципе не лишним для вас если автомобиль отлично вымот и в нем нету даже ни одной вонючки то, скорее всего, этот автомобиль готовили на продажу. Итак, шаг пятый. Осмотр подкапотного пространства. Есть много моделей автомобилей, и у каждой есть свои нюансы и слабые места. Поэтому перед выездом на осмотр вкратце изучите все нюансы того или иного автомобиля. И при осмотре обращайте внимание на них. Где-то это может быть текущая прокладка клапанной крышки, где-то что-то еще... В общем, это поможет более тщательно провести осмотр конкретного автомобиля. Поможет сбить цену. Либо же, если совсем все плохо, то совсем отказаться от него. Под капотом должно быть хоть немного пыли. Ведь если а, там абсолютно чисто, то 90% того, что ее мыли специально. А, скорее всего, там текут какие-нибудь прокладки. Если моторный отсек а, сухой и пыльный, это лучше, чем сухой и чистый. Создается впечатление того, что... Автомобиль не видел давно серьезных ремонтов, и туда никто, возможно, еще и не лазил. Итак, шестой этап – это проверка двигателя, коробки передач и подвески. В первую очередь необходимо проверить наличие жидкости в двигателе. Проверить уровень масла, уровень антифриза, уровень тормозной жидкости, уровень гура. Если все жидкости в норме, то запускайте двигатель. Двигатель должен работать ровно, плавно, без каких-либо посторонних шумов, лязганье, цоканье. В этом вопросе вы вряд ли сами разберетесь. У каждого автомобиля есть свои особенности и нюансы. Поэтому еще раз повторюсь, перед выездом детально изучите все слабости и обращайте внимание на них. Посмотрите, какого цвета выходит дым из глушителя автомобиля. Если же это белый дым, то это конденсат который накапливается в глушителе, ну или если немного хуже, то это антифриз попадает через прокладку ОГБЦ в цилиндре. Чернодым – это проблема с воспламенением, ну или богатая смесь. Это может быть из-за свечей, катушек зажигания, карбюратора, форсунок. Также могут не работать какие-то из датчиков. Учите, некоторые датчики могут стоить там в районе от 15 тысяч и выше. Это очень важный параметр. Ну и самое плохое это сизый дым. Сизый дым означает жор масла. А жор масла может быть вызван или тем, что не держат маслосъемные колпачки или поршневые кольца. Это все очень плохо. И опять же в большинстве случаев это означает, что нужно вскрывать и капиталить двигатель. В зависимости от того, какой автомобиль вы покупаете, капиталка может стоить... В районе от 30 тысяч там, до космических 800, там, миллиона даже на некоторых автомобилях. В зависимости от того же, опять же, повторяюсь, что вы берете. Если с двигателем все нормально, то если продавец разрешит, садимся за руль и едем, и проверяем ходовые качества. Автомобиль должен ехать прямо, не дергаться. Его не должно никуда уводить. В идеале не должен гореть чек и прочие индикации. Особое внимание уделите, если горит иконка airbag. Механическая коробка передач практически неубиваемая. Вопросы вызывает лишь автомат и робот. Не должно быть рывков и пинков при переключении передач. Также сами переключения должны быть вообще едва заметными. Шаг номер семь. Совершение сделки. Это самый важный этап, который решит вашу дальнейшую судьбу с автомобилем или без. Желательно осуществлять сделку в проходном месте. Некоторые берут, даже на заправку приезжают и под камерой все это делают. Нужно составить три договора купли-продажи с ДКП. Один в ГИБДД, один вам, третий владельцу. В дальнейшем заверять его нотариально не обязательно. После оформления трех экземпляров ДКП можно провести передачу средств следующими способами. Первое – это положить деньги на карту через банкомат. Второе – можно перевести через мобильный банк на карту продавца и обязательно не забудьте сохранить чек и третий вариант это поехать к нотариусу и нотариально заверить передачу денег но за это придется заплатить полторы тире две рублей восьмой этап оформление автомобиля в гибдд после совершения сделки вам передают птс стс и возможно страховой полис также вам передают сервисную книжку если есть и, возможно, еще какие-то вещи. После чего в течение 10 дней вам нужно будет оформить новый полис ОСАГО или КАСКО и поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Учтите, без оформленного страхового полиса вам автомобиль на учет не поставят. Крайне рекомендую снять весь колхоз с автомобиля, если он есть тонировку, накладные ресницы, тонировку фар, ксенон. Все, что есть, все снимайте. Вместе с этим вам машину не оформят. После оформления можете обратно это все нацепить и ездить спокойно. Идете в ГИБДД, получаете а, талон на регистрацию авто, отдаете до, документы в окно и ждете. Вас вызовут и если все одобрено, то вас направляют на осмотр автомобиля. Если пройдете осмотр, а 99% того, что пройдете, если купили нормальный автомобиль, то нужно будет забрать уже оформленные документы в окне и начать ездить. И радоваться покупке нового автомобиля то что я здесь описал в принципе можно осуществить за один день хоть и маловероятно скорее всего вам придется от 1 до четырех недель искать хороший автомобиль ведь хорошие автомобили уходят очень быстро в течение суток но максимум двое трое суток они будут стоять на продаже дальше их просто разбирают И если вся процедура по подбору автомобиля и Проверки автомобиля кажется для вас слишком сложной. Лучше обратиться к специалисту, который в этом больше понимает, чем вы, нежели потом вложить в эту машину очень много денег и жалеть о покупке. Всем чистых дорог и всем пока!